Всем привет, с вами Колька Петух, и сегодня я вам покажу, как записать крутой трек. Ну что погнали нах. Сначала надо выбрать барабаны. Вот эти хорошие. Грузись быстрее, железка долбанная. Наконец-то загрузилось. Теперь надо добавить бас. Хауси, мой любимый. Теперь пишем партию барабанов. Ставим кик. Снейр. Два кика еще снейр. Теперь слушаем. Хорошо получается. Теперь возьмемся за бас. Ой, на бас забыл переключиться. Теперь выбираем ноты. Можно писать с Слушаем, что получилось. В принципе, все нормально. Можно приступать к мелодии. Для начала удалим эти аудиодорожки и поставим на их место MIDI. Теперь ищем мелодию. Нет. Нет. Нет. Вот это круто звучит! Теперь надо написать мелодию. Про тональность баса можно не вспоминать, ибо зачем? Есть. Теперь нужно послушать. Трек готов. Осталось только все расставить и записать вокал. Сначала барабаны. Теперь бас. с мелодией. Отлично. Мы записали трек. Теперь в режиме аранжировки надо все подправить. Тут записался лишний кусок. И здесь тоже. Эти пустые штуки надо удалить. Все. Теперь надо экспортировать это и записать вокал. Я взорву ютуб, а потом уйду, мне все равно, что у меня странный флоу, мне сказали о, Колька петух очень-очень крут, Колька петух очень-очень крут. Нарисую на бумаге круг, у меня нет подруг, но я очень крут. Я сколько петух меня не найду, я взорву руту, я взорву ютуб, а потом иду, мне все равно, что у меня странный флот, мне сказали О, Колька петух, очень очень крут. Колько петух, очень очень крут.